Друзья, уже несколько раз сталкивался с сложными ситуациями в поездке. Это были и проблемы с документами, и проблемы с машиной, и проблемы общего характера. Каждый раз я обращался в посольство Российской Федерации в той стране, где у меня возникали такие вопросы. Я уже обращался в Гане, обращался в посольство в Анголе, и сейчас так сложилось, что я обращался в посольство ЮАР. Хочу сказать большое спасибо ребятам, которые работают в посольствах России за границей. То есть, реально, очень отзывчивые, всегда стараются помочь, всегда хотят помочь даже больше, чем просто сотрудники по-собственному, по-человечески. Хочу просто сказать большое всем вам спасибо. Вы молодцы. И всем могу сказать, если у вас возникла какая-то ситуация сложная за границей не бойтесь обращайтесь я уверен вам помог всем доброе утро, мы находимся в городке Херманус недалеко от Кейфтауна вчера мы ныряли с большими белыми акулами сегодня у нас небольшой тайм-аут значит мы остановились вот в таком домике мы с Лешей живем здесь вот его кровать вот эта вот, это моя, вот такой вот домик, вот такая вот душевая. Вот наш красавчик стоит, он видите, люди бегают с собаками. вот там Южная Африка, но ну, вот совсем не напоминает Африку, абсолютно цивильная страна. Не, не устаю это повторять, очень цивильная страна, едьте сюда все, здесь все спокойно и интересно. Вот, значит, такой вот э, большой дом. Вот эту часть хозяева сдают. Вот здесь э, большой холл, там э, проходит завтрак и какие-то, может быть, собрания. И вот здесь вот тоже несколько номеров есть э, под сдачу. Вот, называется Sandby Country Lodge. Sandby – это городок, в котором мы находимся. Так, вот здесь вот у нас уже сидят, кушают. приятно аппетита! Приятного так, здесь не кушают. здесь уже поели, наверное. У нас вот такой завтрак. Что у нас на завтрак сегодня дают? Ну, достаточно цивильно, мюсли всякие, фруктовый салат, сыры разные, варенье, тосты. Ну, я так не знаю, можно еще заказать что-то из серии там яичница и так далее. Свежевыжатый сок. Но самое главное, смотрите, что в этом доме есть. Панорамные окна с видом на Атлантику, представляете, вот так вот жить, сидеть по вечерам и смотреть на Атлантику. Вот здесь дорожка, люди на велосипедах ездят, бегают с собаками и океан фигарит, вообще красота. Приехали с Леши на винодельню, будем пробовать местное вино, винодельня в какой-то деревушке находится маленькой, такая вся аутентичная, все в таком стиле сделано, по африканском, сейчас зайдем узнаем, что почем, здесь сразу какие-то еще растения продаются непонятные, сейчас узнаем, вам покажем, расскажем, вот нам принесли закуску, Just want to try. It's a very local. Yeah, I mean, it's not exported. It's not exported. Not uh -huh. at all. What we, the idea that we're getting at, is um, it's very boutique wine. So we don't produce large numbers. Uh -huh very very much so produce a lesser amount of wine uh -huh. and make sure that the quality is very good uh -huh. instead of mass producing, exporting and Мы пробуем Савиньон Блан 2012 года. Этого, в этот год этого вина было выпущено всего лишь 12 тысяч бутылок. Как они рассказывали, до 40% всего винограда они выбрасывают обратно на землю. Не самого лучшего качества винограда, чтобы удобрять. И вот этот весь сок, и вот этот весь вкус винограда уходит обратно в землю. И насыщает землю. И через 2-3 года вырастает новый виноград, который просто потрясающий вкус. И они делают так на протяжении уже долгих лет. Поэтому у них, как он сказал, бутиковые вина. Но, опять же, бутиковые вина в ЮАР стоят 5-10 долларов за бутылку. А, это на производство. Запах а, такой, настоящий, да, кошачий, кошачьи. кошачьи мочи. Такое тоже, Ну, это фишка этого с плана. 2009 года, бутиковая, коллекционная, завоевавшая медаль, стоит 10 баксов. Вот такое вот вино. Pardon Клов раз называется The Long Road. 2009 года купаж, два года хранится в бочке, в дубовой, и потом разливается бутылкам Прикольно. Зашли в винный магазин. Сейчас будем все эти вина покупать. Здесь заметно прохладнее. Вон, всякие награды. Good Вайн one show. И так далее. Так, ну что, вот наш раз девятого года, который мы выбрали. И вот Cabernet 9 -го года, который мы выбрали. 10 баксов и 15 баксов. Да, но это реально вина, реально бутиковые, реально вина, которые пойдут в коллекцию. Не который просто выпить во время пьянки, а реально вина в коллекцию. Вот еще одна винодельня. Нашли тут, называется Stetun Cellar, а, погреба Stetuna. А, сейчас посмотрим, что здесь есть. По виноградникам только что проехали, свернули к ним на участок. Вот wine tasting, deliveries office. Поехали. Ну что, направо пойдешь, пьяный уйдешь. Ты готов? Да. Пошли. Всегда готов. Всегда. Кстати, один из наших спонсоров компания Фанагария. Все вино кончилось, мы вынуждены догоняться э, южноафриканским вином. Сравнивая, так сказать, российское и южноафриканское. Так вот э, наше меню, что мы сейчас будем пробовать. Для тех, кто забыл, цены не можете делить на 13, вы получите цены в долларах. Вот э, вина доллара. ну, 3-4 доллара за бутылку. Э, вина, соответственно, новые, 15-16-14 года. Сейчас будем пробовать. Вот такой вот вид, как обычно сидишь с видом на виноградники и зеленую травку деревья очень круто но у них у всех так виноградники построены на самом деле это у нас первая скала скале Пино гриджио Пино гриджио 16 -го года только выпущенная только разлитая имеется по бутылкам достаточно легкая и простая такое очень легкая я бы сказал да, как сок. Реально да, как сок. Но Мне нравятся более насыщенные вкусы. Такие, что прямо интересные. Это прям такой очень простенький. Очень фруктовое, легкое вино. Превосходно для жаркого лета Южной Африки. Да, попробуем. Сегодня пока что, пока что 19 градусов тепла. Время 11 часов утра. Или дня. У кого как. На самом деле... Да, мы ехали по Африке. Знаете как, мы ехали из прохлады в жару, во влажность, в дикую жару. И сейчас мы опустились на юг Африки, снова в прохладу. Ну, везде винограды, вообще везде. Мы едем вдоль дорог, я не знаю, наверное, каждые несколько километров стоят винодельные виноградники. Попробовали с Лешей все сорта, которые тут есть. Вот, видите, два две страницы в итоге я остановился на том что я хочу взять портвейна портвейн 2008 года куча медалей всяких разных стоит 50 рандов разделить на 13 примерно 4 доллара 3,5-4 доллара за бутылку портвейн 2008 года практически как 3 семерки столько же стоит 150 рублей 200 только тут портвейн коллекционный Восьмого года. Произведенный прямо тут же. На память останется. Потом в следующем году вскрою и выпью десятилетний портвейн ну, на какой-нибудь дате. Классной. Вот так вот.